Каждая сила, в которую мы будем погружаться, она всегда нам будет учить чему-то. А чему можно научить человека да, или какую-либо персону, только тому, что он не умеет, потому что если он что-то умеет, чего ему учить? Ученым его учить только портить, как гласит народная мудрость. Следовательно, если вы понимаете, что на канале какой-то силы вы обретаете свойства, качества личности, которых у вас которые вам непривычны, это значит, что именно этим качеством вас эта сила и обучила. Сакцентируйте на этом свое внимание, постарайтесь отобособить эти качества ото всех других. Потому что в дальнейшем это будет очень важная работа вам и с самим собой, и с последующими каналами, которые помогут вам, во-первых, ответить на вопрос, почему при таком богатстве выбора у вас не сложилось естественным путем обрести эти качества с одной стороны, а с другой стороны, что же вам закрывало их? Что же вам их закрывало? Знаете, это как... Проявление себя по древу Игдрасиль. Индивидуальный рунический код, он в любом случае, за очень-очень редким исключением, покажет какой-то перекос. Да, мы этот перекос выровняли но э, информационно, да, как бы кости исправили, вот такой аппарат, аппарат Елизарова себе на сознание поставили, но на эти новые кости должно нарасти мясо а на мясо кожа, а все это потом должно как-то научиться взаимодействовать со всем организмом. Вот то, это, собственно говоря, это и делается, делается на всех остальных каналах. Да? Боги научат вас работать с теми свойствами, которых у вас никогда не было. Они вам их покажут еще раз. Потому что то, что мы сейчас сделали, по сути, это такая математическая модель. Да? Вот у нас такой-то рум код, нам очень не хватает там, правой четверти, давайте э, сработаем с руной Кинас, потому что вот она у нас тут будет гармонична. Но руна Кинас это ведь не просто какой-то узорчик, это ведь специфика, это ведь определенный пакет информационный, качества, которые нужны в сознании, чтобы кинас была. Если кинас не было, значит не было и этих качеств. И Пока это математика, пока это на бумаге, мы просто понимаем, что мы сейчас решаем некую задачу. И мы ее решим, и его задачка может быть сойдется с ответом, но теперь эту математическую модель, по этой математической модели надо сделать прибор, да? надо проявить его как-то в реальности, надо, надо создать эту реальность, в конце концов, хотя бы внутри своей собственной головы, не говоря уже обо всем остальном. Вот то, что мы сейчас с вами, чем мы с вами занимаемся, это вот как раз наращиваем недостающие качества личности. И вы должны это видеть, вы должны это хорошо видеть.